Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! И опять у нас кабачки. На такой рецепт меня вдохновила мой друг и наставник Алла Ковальчук. А когда я его попробовала, то решила поделиться им и с вами. Послушайте этот хруст. Может быть, он вас тоже вдохновит на приготовление этих хрустящих кабачковых батончиков. Как говорится, все гениальное просто. Нам достаточно соединить все сухие ингредиенты и довести их до однородной панировочной смеси. Важно, чтобы зелень, которую вы употребляете, была сухой, иначе крошка превратится в кашу. Яйца взбиваем. Кабачки Режем на не очень толстые брусочки. Вот и все приготовления. А теперь обваливаем кабачки в муке, затем в яйцах и в панировке. Выкладываем на противень. В моей духовке запекаются они 20 минут при температуре 180 градусов. А я пока приготовлю соус. Беру любимую зелень. Смешиваю ее с чесноком, горчицей, сметаной и лимонным соком. Приправляю по вкусу. Кабачковые батончики готовы. Зову семью за стол. Будем дружно хрустеть.